Здравствуй, Дмитрий. Да, здрасте. Давно не виделись, Акмал? Да, ну не совсем давно да, не виделись. Здесь в студию, да, так. Это правда. Да. Каждый почти в зал не видимся. Даже мои люди видят тебя, и это вот мы видели этот мужчина, который на Инстаграм. Я вчера его видела. Я так хотела его сказать, что он молодец, как он изменил, как так быстро и меня как подходят кучи вопросы даже на соцсети и в клуба, а вы какие-то химии принимаете, вы какие-то, наверное, почему так люди не верят, что можно вообще со своей силой воли можно достигаться таких э, результатов? Да, как все думают? все пишут, знаешь, о том, что ну, у вас такая сила воли, и там прям первое, что люди думают, что для того, чтобы похудеть, нужна сила воли. Мне кажется, что э, вот так сложились звезды, как говорят, да, что мы постречались, и постречались, в общем-то, на благом деле, записывали ролик для Константина. Э, и мне понравилось, как ты проникновенно говорил, обращался к э, аудитории, и просто вот в этот момент как-то у меня э, родилось доверие. Э, к тебе, как к человеку, который специалистом является. Когда ты предложил мне э, заняться моей спиной, я даже особо не сомневался. Да? Потом ты говоришь, приходите, мы поправим это все. Я понимал, что моя спина болит, потому что у меня уже э, слишком избыточный вес и большое давление на позвоночник. Э, и поэтому... Как и белые врачи тоже. Э, ну, когда-то давно, когда я еще работал там, в Государственной Думе, там на одном из обследований мне сказали, если у вас будет большой вес, вы там в 50 годах у вас спина будет болеть. Так и случилось. Не сказал, что будут опираться. А, ну, я как бы старался все-таки избегать, профилактировать эту всю ситуацию, но в то же время как-то не удалось избежать, но в какой-то момент, когда у меня был совсем кризис, вот это случилось. Так вот, я хочу сказать, что нужно, наверное, вот несколько факторов, чтобы сбросить вес. Нужно специалистов встретить, которые тебе расскажет, что нужно делать. Да. И нужно иметь мотивацию, потому что сила воли, она как бы вторичная. Вот если у тебя есть цель, для чего ты худеешь или от чего ты пытаешься как бы уйти, тогда тебе это будет сделать проще, гораздо проще. А когда человек показывает тебе, как тебе нужно там, тренироваться, как тебе нужно, с каким пульсом это делать, что тебе можно кушать, что тебе не нужно кушать. Uh, все это становится легче гораздо, чем если бы ты сам это все испытывал бы на себе и проверял бы, и, может быть, и сбросил бы. А здесь, когда ты видишь, что результат пошел, ощущение легкости, и ты уже просто, ну, я втянулся. И как ты рассказываешь, что это будет такой, как вот наркотик. И я почувствовал, что да, я спорт, тем более, когда-то занимался очень долго спортом, Спорт – это дисциплина, спорт – это в определенной степени радость, это другой образ жизни, это, это наркотик, это уверенность в себе. Поэтому я вам хочу сказать, что сила воли – это не самое важное. Важно, вот, чтобы все это совпало. Фактор – тренер, мотивация, ты знаешь, что делать, ты знаешь, от чего ты хочешь избавиться mm -hmm. или к чему ты хочешь прийти. И тогда удача будет. Вот я считаю, что с 12 февраля и до сегодняшнего дня не так много времени прошло, там три месяца. И я чувствую, этот результат он уже мой. Я вот даже не хочу там думать о том, что можно по-другому жить. Я вижу mm -hmm. себя в зеркале э, фигуру свою, там. Э, я помолодел, многие говорят, ты, ты моложе выглядишь. Мало да, того, что правда, я, да. я сейчас э, смотрю, смотрю фотографии или видео. Я думаю, что кто этот человек такой, да. оплывший там? Как ты мог каждое утро просыпаясь брать с собой там пудовую гирю в порфеле или куда-то себе под одежду и целый день с ней ходить? Зачем? Если у тебя есть лишний вес, приди, как мало, позанимайся. Тебе расскажет, как. Это как лишний рюкзак. Да, и непонятно, зачем он тебе. То есть, ну, в принципе, это помимо того, что тяжело, это еще усталость. Это еще вот, всякого рода побочные эффекты, влияющие на здоровье. Ты же рассказывал мне, что много жира это, и раки могут быть, и все что угодно. Это, это не богат бит, это сто процентов. Первый признак доказательного, что организм не сможет избавляться от иммунной системы. Любой человек, вообще каждый день около полтора миллиона раковых клеток и больше создаются, и наша иммунная система избавит от них. Пока иммунная система не может избавляться от таких белок, который мы называем его рак, он набирается, и потом в каком-то момент он активируется, где он начинал накапливаться. Да, это в кровь, в мозг, в печень, mm -hmm. где угодно. Поэтому первый, первый, самый важный момент, чтобы мы избавляем от жира и заблокируем процессы выработа жиров в наши организмы, или чтобы организмы создается жир или организм престают сбавляться от яда, который он создается в временном физиологическом процессе, от ну, токсина, -то, то, что называется, и начинает э, создавать жир, чтобы пихнуться его туда, потому что ты не потишь, э, почка не хорошо работает, мочи не выходят в таком э, объеме, который э, нужно выходить от организма, сидящий образ жизни, циркуляция крови нету, не нету не и тому подобное. Дальше все организмы страдают, потому что наши организмы, они как цепочка, они все работают, связаны с друг с другом. Нету такого, чтобы сердце здорово, остальные больные или печень здорово, остальные э, больные. Они все умеют большой связка, поэтому либо все живы, либо все умрет. И рано или поздно мы знаем, что мы все умрем, поэтому это твой выбор, умрешь и здоров как бы не было, да, придется твое время или моё время, всем временно, или умрёшь, инвалид, я так всегда строго говорю, хочешь в памперс, умрет. и не факт, что кто-то с родственниками твоей будет помогает или они дети твои, или жена, или муж будут рядом, или ты будешь просто спокойно лежал, спокойно не проснулся, Все, спасибо, до свидания, закончила твоя жизнь, да? Мой дядя, мой дядя говорил, кто не курит и не пьет. Тот здоровенький, говорю. Ну, <смех> <смех> да, шок ну, конечно, конечно, конечно это шутка, потому что есть люди курят и пьют. Я лишний как тренер и человек, который наблюдает за здоровым людьми. Я вообще не против вредной привычки, но я против, что ты, а, как по-русски сказать, застрялся в угол и там сидишь. Понимаешь, забился, да? забился. Он. Да. Ну ходи в зал, ходи на свежее природу, 15 минут разминка дома, следи за. Не диета, а правильное питание и кури. И, пожалуйста, что ты хочешь делать? Между же все люди, никто не живет без греха. Балансировка. Да, но есть привычки, они вредные, есть привычки вот, полезные, которые тоже можно формировать. Вот, Занятие спортом ⁇ это одна из полезных привычек, правильное питание. Но я тебе еще хотел выразить как бы, личную благодарность это за то, что ты... Помимо вот, а, чисто физического такого <свят> вот, а, будем говорить, культуры тела, да, а, здоровья, ты еще много говоришь философских вещей, таких, которые заставляют человека развивать еще и, ну, подумать над чем. И спасибо тебе, что ты порекомендовал. Ты не помнишь, мне книгу. что я буду сегодня сказать такой философией? А, ну, конечно. Какие нибудь сейчас? Да, есть. но вот ты часто повторяешь, что как бы, человек смертный, поэтому надо думать о том, чтобы э, делать что-то доброе, и, и Бог тебе отдаст это, там, даже если ты, э, как ты говоришь, порой что-то делаешь в благотворительных целях. Mm. Вот, э, есть э, вещи, которые вот, связаны с э, книгой, которую ты мне порекомендовал прочитать mm -hmm. там, «5 часов утра». Для меня это э, было открытием, что есть такой клуб миллионеров. Вот. Но самое главное, что очень много успешных людей именно такую привычку имели рано вставать. Da. И я для меня просто это было, ну, что-то как-то… Я вот, помню, ну, когда мне меня так, «Акмаль, я сплю в 4 утра, да, пока я, ложусь, я работаю». я ложусь, в 4 утра, а, а тут, ну, наоборот, в 5 вставать. В общем, это было… Как ты смог это, поверить в меня и верить, и, и приключали ты это? знаешь, ну… И я, у каждого получается. Я, я, я думаю, что такое вот течение вот, э, обстоятельств, когда э, то, что ты мне говорил, я искренне пробовал mm -hmm. и пр видел результат. Mm -hmm. То есть я не то, чтобы прямо вот слепо верил, но а, ты говоришь вот так. Я думаю, ну в этом же есть какой-то смысл, ну дай попробую. Вот, а, я попробовал в 5 утра вставать. а Выяснилось, что в 5 утра проснуться легче, чем даже в 6, в 7, а уже там потом в 8, yeah. уже труднее, потом ты полдня раскачиваешься. А сейчас я утром встаю, даже если я ну, будильник не поставил, пусть я там не в 5, я в 6 встал, но все равно, когда я в 6 встаю, я иду в спортзал, схожу, может быть, еще там в сауну, после тренировки небольшой, разминки, зарядки, и у меня еще равно хватает времени утром спросить себя, зачем ты живешь, какая у тебя цель, то есть какими вещами заняться для развития твоего разума, для развития твоей мысли, философии, научиться мыслить, потому что это очень полезный навык, он не менее полезный, чем иметь здоровое тело, умение мыслить, трезво а, вообще оценивать ситуацию. Потому что сейчас очень много готовых каких-то тебе рецептов предлагает масс-медиа. Пожалуйста, вот так думай, вот с этим согласись, и все. А ты как человек, как личность перестаешь существовать, просто ты как зомбированный человек. А здесь и спорт, и здоровье. И вот ты еще так меня настроил как бы почитать, что полезно. Ты сам много читаешь, я знаю. <связывая> вот и в этом плане это сумасшедшая <связывая> <очень, связывая> <связывая> сколько я читаю в разном. Да. Ты рассказывал, uh -huh. что ты читаешь там, по одной книге в неделю или даже больше. Вот. но я пока себе поставил целью такую, чтобы читать там. Хотя Надо бы, учиться ну... методика быстрочитания, <связывая> Он поможет вам очень и будут очень быстро читать и слава И, и, и, и самое, самое прекрасное, что вот, когда ты создаешь группу какую-то, например, там, а, что мы можем общаться внутри этой группы, мотивировать друг друга и много знакомых новых приобретаешь, Но. такие фитнес-знакомые твои, с которыми ты здороваешься, ты как бы желаешь утром хорошего дня, и, в общем, это тебя тоже заряжает. Я себе а, как тоже такую заметочку сделал, что я вот кого буду утром встречать, я всем буду там приветствие отдавать, а потом, когда обходить, желать хорошего дня, и это очень хорошо. Когда ты что-то желаешь, тебе, как ты сказал в философии, которую ты пользуешься по жизни, тебе это возвращается.